Привет, друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их. Да. Надо мне представиться. Меня зовут Макс и я представляю твоему вниманию и свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но, несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Да! Это моя первая аудиокнига, называется она «Беседы современной молодежи". Проверена на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Сейчас я раз в месяц буду публиковать по одному рассказу. Это рассказ номер 25. Итак, Corporation Books Max Present. Аудиобук «Беседы современной молодежи" Рассказ номер 25». У меня появилась охуенная идея. Эврика! Итак, рассказ я перенесу 20-23 декабря 2013 года, когда доллар был по 8 гривен. Прекрасное было время. В качестве видеоряда смотри мое личное фото слайд-шоу. Чёрно-белая зима. Сделан этот фото слайд-шоу, так сказать... Это зимой 2018 года. Итак, поехали! Привет! Привет. На монете все те же IP-1460742105, ip, 146, 074, 20, 25, IP 212, 1, 94, 54. Внимание! А я деньги получил отсюда, и мне пофиг. Потому что не вложил ни копейки и хочет 200 баксов в час. Регистрируйся, в ссылке под видео ля ля ля ля ля ля сегодня получил автоматический заработок на ПК, супер тема для студента, бесплатная регистрация, начни с нуля на автомате, заставь свой ПК приносить 500 баксов в день. Рад, что вы добавились ко мне, друзья, и специально для моих друзей делаю такие видео, открытки видео, письма на заказ. Сделаем с вашими логотипами ссылка на ваш сайт, с вашим видео. Их можно выставлять во всех соцсетях своим друзьям и знакомым. Итак, о вас узнает все Доброго времени суток, узнай секрет про рекламный ресурс, как и где можно раскрутить любой бизнес пред сайт, партнерку, компанию на автомате. Где взять партнеров, клиентов, любой бизнес. Это инструмент тоже для вас. Где находятся сетевики, инвесторы и предприниматели, более 12 тысяч человек. Это 100% целевой трафик для ваших компаний, проектовых услуг, сайтов и других бизнес-идей. регистрация бесплатная, более подробно здесь. Обращаться по Skype, Волк 24 200. Вот, Саня, еще инфа, как можно зарабатывать на своем сайте. Приветствую вас, Максим. Все очень просто. Если вы реально желаете элементарно заработать 10 тысяч гривен, Перед Новым Годом, кликните по этой ссылке немедленно. Все инструкции, примеры там. Бинар Пилотс. Вот уже, блин, а я, вот и такое мое примечание, Хе -хе. Пришло время сделать себе новогодний подарок. Вам не подходит этот вид заработка. Если вы сами не имеете желания зарабатывать, вы не можете проводить в интернет не менее 60 минут в день, вы не имеете возможности пользоваться компьютером нем 60 минут в день, вот, забыли добавить. А может, мне, не верю я тебе, блядь, ну что ты пиздишь, что тут, сука, блядь. 10 тысяч гривен, блядь, за две недели, ага. Ищи лохов в другом месте. С уважением, Николай Клевцов. Вот еще просмотрел видео. Вот это. Это как раз то, что надо. Вы еще ссылочка на YouTube. Вот еще. Мы получаем от каждого, неважно, кто его пригласил, из любого уровня тысяча и один. Сто процентов, регистры ля-ля-ля-ля-ля. Много людей терять деньги в интернете, мы зарабатываем интереснее. Ждем ВС-конференцию в 12, 12.15.17.20 по московскому, кроме воскресенье. Новости компании, что мы планируем 23.12.2013.17.30 по германскому времени запустить свой собственный браузер, предоставить персональную электронную почту для участников. 05.01.2014.16.15 по германскому времени. Новый дизайн сайта, новый дизайн бэк-офиса. Просмотр структуры участников команды, социальный портал внутри бэк-офиса. Сайт-конструктор, профессиональный, и автоматическая раскрутка всех сайтов участников в поисковиках, возможность привязать к системе любое доменное имя. Дополнительный доход рекламы пожеланий с уважением Виктор Skype Виктор 133. Только не понял про то, как деньги получать с сайта. Бред какой-то. Также может угодно с него получать деньги. Как доказать, что ты и я его хозяева и получать свою прибыль а? Вот здесь такая реклама от Google. Хе, мне появился охуенная идея типа такого. Сейчас письмо пришлю. Здравствуйте, Макс. Сегодня у меня для вас действительно очень важное письмо. Поэтому прошу вас прочесть его до конца. Я уже давно не у вас новыми обучающими курсами. Простите, немало событий произошло в моей жизни. Сейчас мы исправляем положение и готовим для вас новую серию видеокурсов. Но сегодня речь о другом. И это гораздо важнее как для меня, так и для вас. Только что стартовал самый мощный проект в сфере обучения, который изменит жизнь как у авторов обучающих курсов, так и у их учеников. Называется этот проект «Винерс Академия, Академия Победителей». Для незнающих там понять, что это Владимир Стоп, кань, бладкая водка. Когда там хватит. Эй, чувак, хорошо заработал на водке. а теперь, блин, втихивает инф инфу, блин, всякую ненужную, блядь, за кучу денег. Давай, бизнес, блядь, мозги пудрит. Ха -ха -ха -ха. Так. Во-первых, он соберет в одном месте лучших авторов пустяшные. Неэффективные видеокурсы будут оттенены, а сцены будут заметно ниже. Но теперь самое главное, покупая обучающие курсы на сумму 700 рублей в месяц, вы можете получать реально большие комиссионные. Лично я планирую получать около 100 тысяч рублей в месяц. Как это работает? Я не вырученные от продажи курсов, делятся в таких долях. 30% авторов курсов, 5% забирает Академия, 15% налоги и прочие расходы, 50% возвращается покупателям, ученикам в качестве комиссионных. Хе-хе-хе, вот пиздёж, блять, То есть вместо того, чтобы тратить эти деньги на себя, свою раскрутку и рекламу, они возвращаются 50% покупателям, а раскручивают их сами покупатели, но делятся эти деньги между учениками не в равных долях. Кто поделит прибыль 50%? Сетов? Хе -хе -хе. Вот, вот где видите, подводные камни. Для проекта разработана мощнейшая пятиуровневая партнерская программа. Вы регистрируетесь в ней, получаете свою партнерскую ссылку. Это дело 1-2 минут. Дальше вы просто предлагаете своим близким друзьям, знакомым тоже зарегистрироваться, только уже по вашей партнерской ссылке. Они регистрируются и предлагают то же самое сделать своим знакомым. Итак, 5 уровней. В результате вы набираете команду минимум 605 человек и с них получаете бабло. Вы легко найдете 5 человек. Это ваш первый. Если каждый из них добавит еще троих, и так далее, так ему ну надо у нас, блять, менталитет дебильный, это мое примечание. Короче, тут много чего, тут, короче, ля-ля-ля-ля, звучит много воды. Короче, ну, ну его нахуй. Ну-ка, ты понял, да, ч, мясаня? Нормально, да, прикольно, тема. Ну, блин, надо подумать, подумать, подумать. Ты с этим разбирался? Еще нет. Не до этого было, Максим. Ясно. Там я как-то разбирался в другом. Я посмотрел, но это не совсем понял, что к чему я-то, не понял. Я не требую подтвердить, что сайт типа наш, да, да. Вот это как раз у меня и вызвало, как я докажу, что это мое. Как только они подтверждают, что сайт наш, они делают и дают нам специальный код для сайта. Короче, они дают нам код, его нужно вкинуть в корень сайта. А как доказать, что сайт наш? Когда мы кинули код в корень сайта, они смотрят его на сайте сами и дают замену уже личный код со скриптом. Ясно. Короче, там региться нужно и при регистрации указать свой сайт. Потом закинуть в корень файл с кодом, что они дадут. То есть они могут дать кому угодно код и будут смотреть, ощутится ли он в корене? Да! <связать> Прикольно, <связать> офигенно, бля. Чтобы в корень его закинуть, доступ у нас есть, потому как сайт наш. <связать> Я сану я так и понимаю, а кто же еще. Ну это, это, это что кто-то мог взломать тогда, и тогда может тоже в, в корень попасть. Да, правильно. Короче, нужно резиться и идти типа, по всем условиям, что они дают. А как мы с тобой будем с разных физ-адресов туда писать, как это, код на двоих что ли? Хе-хе. Ну давай я гляну все это дело то, что тебе скажу. Может еще сделать парочку сайтов, типа этого чисто для прибыли, в общем.. Завтра попробуй заняться регистрацией. Я об этом думал. Чем больше, тем лучше сайтов. Да посмотрим, что к чему. Добавил ход. -ход. Посмотрим, как раз решать и вообще что с этого получится. Ясно. Еще вот что подумал. Когда мы сделаем еще несколько сайтов, их же надо тоже размещать на платных хостингах, и соответственно нужно рассчитать, сколько денег тратится и сколько зарабатывается. Правильно? Тебе вчера писали на Хартауру? Я к тебе людей присылал. Саня, просмотри, последние три поста у меня на... не получается их удалить. Они давно как не актуальны. Вот, ссылка, форум, Точнее, нижних, про конец. Номер телефона и про Моторолу. Да, кстати, про новую почту. Пришел, поставил точку на Но Новая почта категорически мне отказала, начальник СБ. Козел, блять. Даже нихуя сделать не может. Незнакомый сосед, водитель. Короче, на новой почте крест. Все, двигаюсь дальше. Я шансы все испробовал. Вроде сам понимаешь, перспектива. И хорошая зарплата. Главное, стабильность компании. Это круто. Только пользоваться буду также ей. Как переводчиком, потому что какая почта это... Гумна! Да, какая почта и новая почта, все это говно. Ну и почта, я доволен. Я ей пользуюсь больше года. Другое дело, как там относятся к людям. Я сегодня честно посмотрел на людей, что там работает, и кто пришел устраиваться, и мне перехотелось туда идти, разве что сразу начальником над ними. хе хе Ну, у меня тут братан, и ушел оттуда из-за этого. В МКС мне тоже первый год было не сладко, а второй получше, третий так себе. Максим, я зарегился вчера, Зарегил на этот самый, как нам, на сайт AdWords. Сегодня вроде пришло подтверждение, что на днях заработает. Ура! Первый год не давали развиваться, второй давали меньше работать и больше получать. Ну а третий уже не то. Корабль пошел к ко дну. СБМКС без чёрной. Ага. И что? Как теперь, бля? Короче... Каша! Теперь ждать, когда объявы запустятся, я подкорректирую его к дизайну. Ну и будем пытаться, чтоб капала денежка. Каждый день на капает, на команды капает. Помнишь песню такую? Вот тебе ссылочка на YouTube. Посмотрим, как Google платить будет. Заработает. И как же делить будем? Я так понимаю, только один IP-адрес можно привязать к сайту, да? Делить нам конечно, Максим, тушу. Да посмотрим. Главное было бы, что делить, а там уже будет видно. Ясно, ну 50% на 50% правильно, мы же с тобой партнеры и друзья, а не какие-то там долго не. Потому как я почитал, некоторые пишут, что 500 баксов зарабатывают, а некоторые, что и 5 никак не зарабатывают. Все зависит от посещений и как кликают посетители. В общем, пока ждемс. Посещений больше уже на нашем сайте первым. И объявы дают. Не мешало бы уже кого нанимать, чтобы занимались этим всем и платить им как раз вот эти деньги можно будет вложить в дальнейшую раскрутку. Нанять людей, которые будут за деньги нам раскручивать сайт, а, а, а мы будем другими делами заниматься. Да нам хоть что-то получать уже с сайта. Это мы только вкладываем не мы вкладываем. Я по полдня трачу на приглашение на сайт, блин. Ланика Максим, я дальше буду читать об этом всем деле, чтобы дело не стояло. Сань, я с тобой не согласен, что-то не годится. Надо его скручивать по правилам, чтобы прибыль приносил. Максим, ты не против, если я вообще отзывы на сайте отрублю? Отзывы это что, комменты что ли? Ага, их никто не пишет, и от них толку нет. Или пакости на пишут, лучше рекламой забьем, а? Не, не против, нахер они нужны. Всё, отключу сейчас. Чик! Я думаю, где там реклама будет, она должна быть на главной. Или всё время быть на виду, правильно? Я делаю в трех местах рекламу, даже в четырех. Только на объявых еще не, не, не, не делаю. Короче, сделано делать. Чем больше, тем лучше. Правильно, чем больше, тем лучше. Вот и я про тоже. Бабки нам нужны не кисло. А вдруг пойдется, классно будет, а? Саня, слово, если исключи своего словесного запаса, я настаиваю. Чего? А вдруг тоже хуевое слово? Хорошо. Вот, слово хорошо, то что надо. Верка, сидиушь, капец, поет. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Понял? <з�. п görüş> Ладно, короче, говори все в настоящем времени, и все будет богата! Окей, Максим, клик не по одной рекламе, только один раз, больше не нужно. Яну статистику. Клик-то уже есть. Ну, все, больше не нужно. Это я не могу кликать, потому что зарегился я. А там, типа, раз регился, то кликать нельзя. Забанят. А, еще не видел, дай мне время. А то забанить могут. Нельзя, тебе можно. Да ты не можешь давать ссылки, блин, не помню что-то еще. В смысле? Вот тебе ссылочка на YouTube. Вот тут чувак пишет что к чему. Ага, гляну сейчас. Спасибо. Спасибо. Я на главное есть. Да на главное и на объяву. Хостинг это не то. Там на белом фоне или с типа картинками или с синим фоном. Оранжевый. Кстати, это старый AdSense на видео, сейчас там немного новый. Я тебе отправил видео, посмотри, где тут что. Смотри в объявлении с левой стороны, сразу под контактом или LSS. Посмотри это как видно, не на мониторе, а на главный хостинг, я под ним что-то, что это, такое вообще не понял. Сейчас я пришлю, отправил тебе картинку там, где... От 105 гривен. Слева смотри на картинке. Вот эта первая реклама, оно и есть. И на самой странице где конфеты оптом тоже оно и все что ниже. Саня, посмотри, пожалуйста. Продолжительность 0848, да? Да, отправил видео два тебе. Вот видео на начале видео на первой минуте и на второй минуте. Максим, не класы на рекламу больше. Да я не кликаю, это не наша реклама, что я тебе снял. Ну так это ихняя реклама такая, я понял, За то что я поставил, не кликай. И у тебя тоже есть, да? да? А как от нее избавиться в гугле, такого на ютубе я не нашел. Завтра лучше кликай, а то не успели поставить, нас тут же сейчас забавят. А почему? Да я вообще кликать не хотел, нахер оно мне нужно. Окей, короче, ты еще показывал, это 20 евриков. Ух ты! Клёво! Это всё! Ты давай-давай! Пасть-пасть-пасть! Неплохо! Пасть-пасть-пасть! Неплохо! Посмотрим, сука, у них. И у нас получится показов на клёпоте. Сколько получим? Так, это нам по сто, а у нас тысяча в месяц, по сто гривен в месяц. Короче, посмотрим, как оно пойдет. Это они тоже ушлые бывают. Вот тоже, блин. Вот снова посмотрим. Надо говорить и верить в то, что делаешь, Саня. Короче, ладно, погнал дальше. Обмешать по сайту. Вот именно, и верь в то, что делаешь. Да верю, блин. А то пойдет, не пойдет. Если бы кобы. хе куда она денется. все не отвлекай. Охереть, я ещ отвлекаю. Да не, ну я в том, что просто в коде копаюсь и каждый раз отвечайте со страницы на страницу бегать. Кстати, за месяц нас посетила пол-России и вся Украина. Просто хочется быстрее раскидать везде код, чтобы она уже работала на нас. Нужно выйти на режим 100 евро на каждого месяц, тогда мы запросто сможем еще построить еще пару сайтов. Да, согласен, чтобы вообще не работали, эти сайты тогда будут работать на нас. Вот это жизнь, Саня. Да. А 100 евриков в месяц это 1000 гривен. На 1000 гривен в месяц уже немалая помощь в бюджет. Да, согласен, работать надо. Так, чтобы не было обидно за бессельно прожитые годы. Однозначно, короче, все это хуйня насчет счет 1000 показов и 20 евроков. По приблизительный, типа подсчет, доход за 1000 показов страницы, короче, все равно главное клики. Так что показы до 40. Хоть миллион посетителей, хоть миллиард будет, и ни один не кликнет, хер, что заработаешь. Так для этой рекламы посещаемость за сраки. Тут главное, чтоб типа кликали на этот контент. За клики, так я такие говорю. Я думал, что они еще за посещение платят, а оно хер там. Только за то, что кликаю, тут вот, суки, блин, да. Значит, надо их так размещать, чтобы как я, как я, надоело. Кликнул мешает кликнул знаешь есть такие сайты заходишь туда там блин выскакивает это объявление блин ну правда я оттуда всегда ухожу с тех сайтов дурацких раздражает ну да нам не годится люди тоже будут раздражаться и вообще забьют на сайте будут сайтов на форумах всякую хуйню, правит блин, тебя гум ближе то еще один задолженный сайт там где навязывает рекламу Короче, если замес из нихуя не получится и народ кликать мало будет, то сами накликаем, так и сделаем. правильно? Да я ж тебе о чем вроде о том и хотел сказать, а потом подумал, может я не прав, а? Короче, я с ними разбиваюсь, пускай весь висит, а там будет видно, что и как. Значит, надо подумать, как разместить эту рекламу так, чтобы не отпугивать людей. Так, чтобы они на не натыкались и кликали по ней, чтобы просмотреть у нас на сайте то, что им надо. ха а я и так расстыхал, чтоб кликали побольше. Вот как, не зайду в Google, так постоянно кликаю по этой хуйне, она меня раздражает пиздец. Ничего, я тоже чем-нибудь чуть позже придумаю. Да, не ты ее разместил, не в местах нажатия. Вот это сейчас нельзя, пускай чутка поработает. А надо как-то так, чтобы сквозь людей и кликали. Это они тоже из-за этого бануть ба могут. Да не сразу. Бабки-то им тоже в лом платить. <суги> суки еще те. Кстати, такой хуйни на опере нет. А еще, когда сайт будет, будет белым, то эта реклама будет незаметна. Еще один плюс белого фона, а? Да, реклама белого фона там потому, что она не медийная, а контент, контекстная. Я поставил медийную, и сайт куда покрасивее стал. Так она везде такая. Единственное, не могу как, блин, отключить рекламу от долбанного слондо. Это наши конкуренты, нахер мне их показывать, блядь. Ну да, они этот Титаник, а мы это резиновая шлюпка. Может, не стоит пока отключать, а? А чего они нам нужны? На остальных досках такая же точная реклама, что поделаешь, так таковые условия. Это ж бизнес-капиталист, блядь. Ну, не знаю. Посмотри на это с другой стороны. Не конкуренты, а партнёры. Посмотри, я понял, что если партнер то пусть и нашу рекламу ставят. Я спать. Сладких снов, Макс. Давай, давай. Итак, друг, ты слышал рассказ номер 25? Да, сентября я размещаю по одному рассказу в месяц. По субботам... Слушай мой новый рассказ. Желаю успехов тебе, Макс Свехов. Пока-пока. Подписывайся на канал. Подписывайся на канал.